всем привет сегодня я буду готовить детский тортик молния маквин машинка буду формировать ее из круглого торта диаметром 22 с половиной сантиметра высота 8 сантиметров здесь у меня шоколадный бисквит пропитка вишня и крем пломбир со вкусом арахиса этот крем я готовила в предыдущем видео дальше 2 порции белкового заварного крема на 4 белка и я миксер не убирала, потому что периодически необходимо крем промешивать, чтобы лишнюю пузыристость убрать, и чтобы крем был более однородный и гладкий. Тогда удобно работать. Торт ночь отстоялся в холодильнике, очень хорошо пропитался и схватился, достаю из формы. Значит, крем я осознанно выбрала именно такой крем-пломбир. Он мне очень нравится, потому что он устойчивый, и там довольно толстым слоем его можно уложить. Торт будет ехать у меня примерно 2 часа в другой город, поэтому, в принципе, я за него уже не переживаю. Без проблем могу данный торт взять в руки подержать то есть нигде слои ничего у меня не расползается отрезаю вот эти бокалушки этот корж я уберу чтобы у меня очередовалось корж крем-корж крем и вот эта часть у меня тоже лишняя передняя часть и заднюю часть я немножко сделаю тоже наискосок вот я срезала вот эту часть и вот по вот этому углу тоже придала некую округлость чтобы не было острого угла то есть я срезала под углом с этой с этой стороны формирую такую волну вот здесь углубление вырезаю. Обрезки, которые у меня остались, я перемешала в такую общую пластичную массу, чем-то похожую на дрожжевую картошку. И сзади здесь сделаю дополнение к машине. Так, я еще по боковой части, вот здесь, значит, немножко убрала с боков, вот с верхушки. И сделала небольшое углубление, то есть фигурная машинка. Все, теперь буду покрывать черновым слоем бокового крема. Беру шпажку и делаю разметочку, где у меня будут окна. Беру кондитерский мешок, уголок срезала буквально 3 мм и рисую окна. Беру нож или палетку можно маленькую и выравниваю. Делаю ровное, ровное окошко. Вот такого плана. Где вот здесь неровно, все можно подравнять. Часть белкового крема я открашу в красный цвет. У меня сухой краситель. Перед тем, как отсаживать крем на торт, необходимо, чтобы краситель разошелся в креме. То есть дать ему постоять минут 5-10, чтобы все крупинки разошлись. Помечаю себе, где колеса у меня будут располагаться. Я буду использовать одну маленькую насадку звездочка, открытая звезда, у нее есть номер пятнадцать Добавлю здесь зеркала. С помощью черного красителя я нарисую глазки. Этой же насадкой я ее просто помыла. Вот такие у меня будут кругленькие. И колеса. поверху еще один, только делаю водочек И еще раз. И дальше от центра так Дорисовала фара, передняя и задняя сделаю без насадки, просто с обрезанным уголком, кругленький